Всем привет, это проект Походили. Сегодня мы на концерте биологического факультета. Сегодня 23 число, и это значит, что тут весна уже подходит к концу. А выпуски походили еще уходят. Итак, мы показываем пропуски, значит, мы должны пройти в зал. Итак, походили это свежо, красиво и совсем не наигранно. Спасибо. Расскажи, о чем будет концерт? Я не знаю. Ты даже не ставил ничего, вообще нет? А куда твои силы все ушли? На Минск. Мы, кстати, проиграли, да. Да, спасибо. Почему проиграли? Да это Бабич виновата во всем. Арбуз это у нас что? Это фрукт или ягода. Ягода. У нас было в детском саду, у всех была штука такая на этих, на кабиночках. Да. Вот. Кстати, у Москвина была арбуз, если вы знаете Москвина. Почему ты держишь в руках расческу? Может, это когда то талисман твой? Мне надо идти считать. Давайте я это. Вы молодцы. Что ты любишь в биофаке? Что тебя цепляет в концерты? Э, в биофаке люблю танково. Я тебя тоже люблю. Какой факультет хочешь создать сама? Сама? Бали -бали. Факультет имени Хахайки. Там да. будет дисциплина STEM, дисциплина музыкал привялушки, дисциплина биатлон, дисциплина, там будет под уровень музыкальный, биатлон, ну, вот эти вот все составляющие. И будет кафедра КВН, кафедра стендап, кафедра там вот это вот да. всего подряд. А в конце первого семестра вы проиграете? В конце... <связь> Выглядите на меня внимательней, когда я буду в последнем номере? А что такое? Это сюрприз. Да, меня будут всяко. Ну, там лицо везде. Что вы будете делать? У нас будет трэш. У вас будет трэш. У нас будет трэш. трэш, все да, увидите. Да. Трэш. Вы реально там покажете, я не знаю. Да. Что вы покажете, я вас пытаюсь это выяснить. Вот давайте сохраним интригу, пошли. Какую например, интригу все пытаются сохранить, походите, выходит очень поздно. Здравствуйте, мы будем... О, смотри, на тебя, на тебя очень хорошо свет падает. Вы смотрели все концерты? Почти. Давай свой личный топ трех концертов. Топ трех? Спортфак, эконом, ну и без... Биофак. Первое место. Концерт не прошел, а она уже что-то говорит. Можешь раздеться на камеру? Раздеться на камеру? А вы, а вы за это, черные, сделаете цензуру? Черную цензуру? Да. Не обещаем. Ну тогда да. Давай, я поставлю музычку. А вот продолжение, то есть я разделся посюда, а продолжение вы увидите в следующем году, на следующей весне. Я прям на сцене разденусь. Очень было волнительно. Мы долго готовились, долго не могли свести, но у нас все получилось, и очень, очень довольны. Ты потеряла что-нибудь вообще здесь э, из вещей я в потеряла расчет. она была розовая ни хрена ты похудел правда да Спасибо. очень сильно очень я сильно знаю. похудел да ну давай рассказывай на сколько килограмм ну, нам я вообще не ничего знаю. интересно килограмм на 20 да, да. девушка появилась нет вообще я заселился ты как-нибудь принимал участие в создании этих замечательных Нет, вчера я катался с мужиком на машине. Ну он инструктор А он точно инструктор? Прототип. Какая у тебя самая большая мечта в «Походили»? То есть, например, в какую-то рубрику очень давно хотел попасть и очень хочешь Я хочу обозревать порно-звезд. А если бы из этого можно сделать нюнчаки? А я вчера не был Там вот так вот делались Там. Там вот так вот делались Химфак вспомнили да, У тебя здесь очень сильно что-то хрустнуло Это концерт биофака Закончишь <с, с тобой общение, я из тебя что-нибудь нарежу Колбасу Концерт биофака закончился Это логично, потому что всему должен быть конец Го! А с вами был проект Походили. Подписывайтесь на нас в соцсети и будете проходить мимо, не проходите.